Всем привет дорогие друзья, сегодня мне в голову пришла гениальная идея Попробовать пожарить яичницу прямо в вафельнице Вафельница у меня достаточно старенькая, поэтому с ней экспериментировать не так уж и жалко Но желательно аккуратнее, чтобы она осталась целой В общем, первый раз я буду жарить одно яйцо, но если наберете много лайков То я попробую приготовить настоящий завтрак Завтрак в вафельнице безумно для начала я буду выливать белок, который содержится в данной пробке. Просто я буду пробовать это впервые, и мне прямо очень интересно. Но для начала, чтобы яйца не пригорели, нужно прям тщательно смазать это все маслом. В общем, я включил уже вафельницу, я ее смазал, все осталось подождать только, когда она нагреется, и будем пробовать. В общем, все, вафельница нагрелась, от нее прям идет очень хороший жар. Вот и пришло время экспериментировать. В общем, пришло время выливать, ё-моё, я так сильно испугался, когда она шваркнула, прям очень громко это было, и прям очень страшно. Ну, второе, я уже вылил прям без проблем, и вы смотрите, как все это жарится, прям выглядит достаточно аппетитно, и запах был по кухне прям очень замечательный. И судя по их виду, уже пора их снимать, и судя по всему, они готовы. Пока я вырубил из розетки вафельницу, яйца уже успели и зарядно подгореть. Ну и они вроде бы не особо хорошо снимаются. Ну вот, вроде получилось снять. В общем, сейчас я все положу в тарелочку и покажу. В общем, я все снял, и вот что у меня получилось. Давайте я попробую, и знаете, на вкус... Вкусно? Ну вкусно. Вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. По сути вкусно. Обалденно, это просто, просто шикарно. В общем, вот такой видеоролик получился. Если ты досмотрел до конца, значит, я тебе смог чем-то зацепить, значит, тебе понравилось. Поэтому, пожалуйста, поставь лайк, и я выпущу продолжение данной рубрики. Пока.